Всем привет! Хочу поздравить вас всех с наступающим Новым Годом. Чтобы все ваши цели были выполнены и перевыполнены. Желаю здоровья вам и вашим семьям, конечно же! Желаю чему-нибудь научиться новому и полезному. Вот, и не забывать, конечно же, старое. А старое только совершенствовать. Чего вам еще пожелать? Желаю, чтобы У вас было побольше снега зимой А то зимы местами Выдались не очень Не очень новогодние Вот Также желаю вам Ну, как минимум В два раза побольше зарабатывать В новом году Ведь если вы два раза Будете больше зарабатывать Вы-то сможете это и канал мой спонсировать Шутка, шутка Вот а по поводу целей, которые вы себе поставите, обязательно их поставьте, то начинайте выполнять их сразу уже. Не надо ждать каких-то дат и все такое. Вот как только цели ставите, сразу начинаете выполнять. Вот, например, поставили себе цель в новом году начинать, там, не знаю, бегать. Вот, записали в бумажку. На бумажку, да, или в блокнот где-то записали. И вот встали и сразу начинаете бегать. Ну, где-то так. Короче, хорошего вам всем веселого новогоднего настроения, исполнения желаний и все такое. Ну и конечно же желаю всем тем, кто еще не подписался, подписаться. Все, всех с праздником, всем пока.